Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Займан и наконец-то взломали игру Dates Trading. Давайте же посмотрим, что это за игра и с чем ее едят. Сразу я зайду в настройки и посмотрим здесь по качеству графики. Единственное, что я сюда залазил, я смотрел... Было все на английском языке. Было на английском, я поменял на русский. Сейчас посмотрим, что по графике. Так, по умолчанию смотрю, все стоит. Доступная видеопамять 3,767. 7. Вот, разрешение теней высокое. Отражение. Что-то не вижу текстуры. Текстуры не вижу. Ну окей, окей. Пусть все будет по умолчанию. Если что-то будет сильно гладко. Либо подвисать. Мы уже изменим, да? Все, поехали. Что это? Игра поддерживает автосохранение. Во время записи данных в правом нижнем углу экрана отображается особый значок. Это понятно. Уровень сложности. Ну давайте. шанром боевиков на этом уровне соблюден баланс между удовольствием, сюжетой и трудностью игрового процесса. Ну да, пусть это будет Так, это что? Размер текста крупный Средний, средний, пусть не мешает Сейчас, секунду, микрофон под себя настрою Вот Что это лежит? Рука? Или это щупальца какая-то? Вы не вошли в учетную запись тем сетевые функции недоступны. Зайдите да в заницу, а? Цветрный и золотой цвета. Он а, ну, дополнительные материалы есть. Прикольно. То есть это как Resident Evil 3. У меня уже бесконечная... Эмочка с бесконечными патронами, ствол. Что там еще? Какой-то электрический пистолет, кинжал в общем, тут тоже так. Ну, прикольно, прикольно. Я только рад плюшкам. Грузится долговато Не, сейчас эти хакеры молодцы. Игры начали очень часто взломать причем которые не ждешь говорили что ой резидент evil red dead redemption не взломают, хоть взломали да это мой день рождения В высокий уровень способности doom наблюдается улица идешься по таким созвездиям как рак рыбы и к дельфин это к чему было написано Мне напрягает, вот это подключение надо убрать. Каджима Продакшнс. Рюкка и панка, два деревяшки. Я не успеваю читать, у чё? Что? Преиграть хорошие, они стали нашими первыми друзьями и помощниками. Где были люди, там всегда появлялись веревка и палка. куба оба Веревка. Однажды произошел взрыв. О, озвучка. Это Он мне нравится. Пространство и время. Однажды произошел взрыв. где ты это и уже планета слышал. начала вращаться в пространстве. Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. А затем еще один взрыв. Ну да. Ну это понятно. У меня минус монетизации на этом ролике. Музыка по-любому под авторскими правами. Ну да ладно, что не сделаешь, ради Красивые игры. Ну что, наверное, разбрасывается, да, я так понимаю. Ничего не хочется, прикольная музыка, музыкальное сопровождение. Красиво, очень красиво Но видюха очень плавно идет Посмотрим, как игра идет Текстурки, правда, не знаю, какие хм, Дэрил Диксон Нас походу, да? А, дождь, дождь. Извиняюсь. Лё. Типа он с птицами летит. А что это за невидимки? Не, не спорю, если что, я смотрел некоторые обзоры от популярных стримеров, от с плычкой. Но я не видел там врагов, вообще какие существуют враги? Как выживалку видел, да, что там карабкаются вот эти сумярами, которые, я не знаю, метров пять вверх. Такое видел. А вот врагов... Ля, лень упал. Короче, типа он спокойно здесь выживал, да? Спокойно выживал, потом прошел какой-то дождь с туманом. И просто всю живность начал уничтожать. Это кто? Баба с зонтиком стоит вообще. Он небос даже не подозревал, что кроме него кто-то здесь есть. Минус моцк. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. А, класс. Он так даже не кричал, когда бабу передавил. Не, ну в принципе, по сути, моцк важнее, правильно. У него что? Ш... Да иди в очко. Надоел. Ну че, мне нравится. Стабильные 60 есть, это уже хорошо и графика красивая, нести на спине взять правую руку взять левую руку на спину конечно конечно на спину всего 120 килограмм нам можно взять у нас сейчас 17 неплохо коснитесь для сканирования коснется чего стоп Мох? или я тут к определенному чему-то подошел я так понял, мне сейчас надо моцик достать, да? А он низко, низко находится. Так, ну ладно, посмотрим, что советы, да, советы. Забрать груз и найти убежище от дождя. Какой груз? Какой груз? Это-то вы про мотоцикл? Если про мотоцикл, сейчас заберу. Только я не знаю, как туда спуститься. Я вот не пойму на выводе на выводе все окей то что мне игра очень плавно идет а на выводе мне кажется как будто лишние движения делает сейчас секу посмотрю что можно сделать может это из-за включенной вертикальной синхронизации мы сейчас попробуем отключить так настройки графики вот Вертикалка выключить, подтвердить. Э, -э, э тихо, тихо. Не знаю, как лучше, не знаю, балансировать. А, чтобы не упасть, надо... Я понял, окей. Прости. Клавиши мыши надо нажимать, чтобы не упасть. Прыжок лазанье. Непрерывное лазование. лазание. Лазань. Не могу переждать там дождь. Думаешь? Ну давай. а где твой арбалет? Мне непривычно его здесь видеть. Я привык его видеть только в ходячих мертвецах. Олень туше, что же девушка? Завтыкала просто. Видела одинокого мужчину. себе. Это дождь такой? Ядовитый. Типа мне тут от дождя еще и надо будет скрываться. Высушиваться, наверное. А что такое? Воспаление какое-то пошло. Хера, Так это не дождь был, да? да скорее всего, он плюнул или смарканул ему в руку. Да, создание. А ты кто? Они сами по себе, я так понял, слепые, да, если она нам ну, показывает они звук слышат но не видят ничего О, минус олененок минус бэмби так И не может к нему притронуться? Как будто специально его обходит. Нет, сказка, сказка. Сейчас третий еще вылезет, они вообще вот так вот станут, друг перед другом и это. Не плачь все будет хорошо теперь тобой играю я точнее с тобой это а обычные стримеры вас там губит наверное падаете там убивайтесь. а теперь я пришел что это за ангелы в небе Это типа игры. Ой, фильма Тихое место? Мы здесь сюда молчать будем? Не понял, здесь можно только плакать и молчать. Пролох. Портер. Гарри Портер. Вроде ушли. Ты чего? Прости, что сильно схватила. Слезы. Хиральная аллергия. Так, у тебя дом, как у меня. У тебя фактор вымирания явно покруче. Какой уровень? Ты их видишь, да? Нет, но чувствую. Второй, значит. Что ты здесь делаешь? Пытаюсь не намокнуть. Как и ты. Дождь вроде стих. Меня зовут Фреджел. Да, слыхал про тебя. Правда? Сэм Портер Бриджес. Тот, кто Что говорит? за дети свои ладошки там оставляли у него на спине? У этих невидимых хоть лапы, знаете, большие. У, у него детские какие-то ладошки. А это что? Опарыши какие-то летающие. Ты Сама приготовила. Бери. Криптобиот на ужин, и зонтик не нужен. Хм, неплохая рифма. Белки они такие. Даже в живом виде. Вкусненько, да. Хочешь поработать на меня? Одно, может, наверное, тяжело. Да, я думал, в экспрессе работает много людей. Много предателей. От нас мало что осталось, кроме пары честных трудяк. Да и от меня. Тоже мало что осталось. Вымокла от шеи до ног. Ничем помочь не могу. Я просто курьер, и все. Центральная он типа курьер, да? Курьер в этой... Гавани. Ты идешь в город? Тебе что-то смущает? Осторожно. Эти твари не уходят надолго. Я хочу такой зонтик. А, там разъела, да? Время для всего, чего Слева касается. фотку. Я думаю, что он не вытрит каплю. Прошлое не отпускает. Увидимся. Сэм да, давай, пока. А кто она? Как она исчезает, так? Слушай, что ты не подружился с ней? Я так понимаю, она сильный этот. Кто на том враг союзники Ахз. пролог карьер заказка номер один доставка умных лекарств заставить одну или несколько партий умных лекарств что такое индикатор крови и выносливости красная шкала называется индикатором крови сент-си 0 умрет чуть ниже расположены синий индикатор выносливости если она опустится им он станет медленнее двигаться а как пополнять их пополнять их как Под музыку пробил. Только под музыку надо идти. Идти. Давай идти. Ну ладно, хотя бы так. тихо тих, тих, Не падай. Не падай. Я уже научился. Я уже научился. Вот тут надо аккуратно. У нас уже получается. Я так понимаю, намокать здесь тоже нежелательно. Потому что потом сушится, все дела. Более сейчас коронавирус ходит. Температура поднимется и все. Так. вот здесь уже проблематичнее, думаю, все. Индикатор запаса сил. Я понял, силы-то и расходуются, это логично. Что-то я не вижу мотоцикла. цикл он же здесь был а сюда мне вообще в текстурке не пускают так еще раз доставить одну или несколько партий умных лекарств но стрелочки у меня нету Где стрелочка может выше Балансирование реки пересекаю реку в рот балансируйте что-то. Да не хочу и по течению идти. Это что, не пещера? Нет. А что ты, дурак? Что ты делаешь? Здесь, короче, очень аккуратно надо ходить вообще, прям очень. Чтобы знать мне, куда идти. О, вижу город. Может мне туда все-таки? Ляш что с оленем стало. Блин, мне грустно на душу. Музыка такая. Олень мертвый. Зачем они так делают? Взяли в музыку, роб, как, рок какой-то включили, типа Рамштайна, да? И вообще все четко было. Нет, надо же грустную музыку поставить. Мне кажется, мне вверх не надо, да? Вообще, где мозг? мозг? где? Природа очень реально красивая, просто... Словами не опишешь. Наверхе, наверх, я думаю, мне нет э, больше этого пути. Как же он неаккуратно бегает? Я так понимаю, нам город все-таки. с умные лекарства центрами да нам надо забрать все что разбросано исти на Окей. Okay. <свист> то есть весь груз мы сейчас должны собрать который упал только не понимаю почему мы мотоцикл не забрём почему он же вроде там где-то внизу был там где водопад где я только что чекал. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Чувак, алкаши ровнее ходят. А ты сумку на спине не можешь унести. Такаши и шикава. Я понял, это опять РП такие похожие ники были. Когда я в, этом, в мафию вступал. Тоже похожие ники были. Так, ну, я думаю, здесь продолжения не будет. Смысл сюда не идти. Вряд ли здесь... А, нет, есть. Есть. Натуря, а как их так раскидала? А вот подождите. Так, прыгать нельзя, прыгать нельзя. А если бы я сюда не свернул, если бы я на город пошел? Ну, типа, надо же как-то игрока предупреждать, что приблизительно в этом местоположении могут быть лекарства. Не, они не думают об этом. Смена позы присесть встать. Да не пусть стоит. Или это лекарство вообще повсюду раскидано? Из-за этого дождя, да? Вообще на город думаете А так мне никаких подсказок не дает. Что, куда когда зачем сейчас давайте на краю проверим может здесь все-таки есть может хидеки сасаки нам что-то оставили по вот это красиво гляньте там цивилизация целая в реально город выстроенный есть карта карта есть на тап нету, на м эм нету, значит карта будет чуть-чуть позже. Давай, держись. А уф, говорит, держись. Ну хз, стоит ли лезть наверх? Что-то я не знаю даже. Если с какой-то смысл. Может туда это даже физически невозможно? А я пытаюсь. Мне кажется, мне и не надо. Мне сюда и не надо. тихо Л, еще и выстоял. Выстоял. Авняшкой какой-то свои кейсы испачкать правда. ничего страшного. Съесть что? Что съесть? Вот здесь где-то. Что-то съесть хотел. Что-то съесть хотел. уже Залезть. Может, дариб? Ладно. Надо было, когда баба предлагала вот эту белковую хрень съесть. Опарыша. Летающего опарыша таки белки что точно есть балансировать а чё тут балансировать ты идешь у тебя речка ниже подошва балансировать он собрался ну тут я не знаю может перейти все-таки может там все-таки есть этот сундучки уже пометка какая-то была. куда ты поплыл что ты делаешь прекратить не прикольная штука на защищают это мне нравится так что тут я для себя смогу найти даже не знаю мне бы камера, камера, говорю, карта не помешала, точно. Сюда не с чего ты взял? Взял ты это с чего? Понял, принял. А если все-таки аккуратненько? Ну ладно, ладно, верю, верю, верю. что такое четверка а мне недоступны все эти функции нет смысла их сейчас использовать сюда тоже не добраться понял хорошо мне значит надо на цивилизацию на город а? только как мы будем через верх или обратно не спустимся как бы это логичнее поступить и вижу там зона какая-то что это за зона я так понимаю она либо бьется током либо ля класс четко четко интересно молодежно выносливость просто уже на низу надо что-то с этим делать я так понимаю ему надо отдохнуть дать типа, поспать что это лекарство да давайте мне не помешает тихо тихо тихо не таким возбужденным На спину, на спину. Хорошо. Тяжелее, конечно, будет нести. Так, а есть ли смысл нам на ту сторону пойти? Ну, давайте попробуем. Может, там все-таки еще один сундучок. Я так понимаю, по времени мы можем сколько хотим доставлять рус. все таки я не пойму куда мне идти еще утерянный груз хорошо что подсвечивается <с toggle for your hand> старайтесь не падать падаете вы рискуете поредить свою рус каждому ударом шкала повреждения ты понятно это понятно Херо себе о да о да мне немножко тяжеловато сейчас идти, честно Грус скажу. Не за что. Немного тяжеловато. Так, совсем, совсем немного. А, поняли, мышкой надо, мышкой надо помогать, чтобы донести. Это какая-то фирма, корпорация, да? зажимать надо. У них транспорт есть. Я какого-то хера. Пешком все это делаю. Класс. А вот так бегом для а не надо поправлять. Прикольно. Ч ⁇ сразу не додумался? Правда, я могу упасть сейчас сильно. Тихо, тихо, тихо. Стой, стой, стой на месте. Ну нет, ну стоп, стоп. Ты молодец. Удержание кнопок F, удержание. Использование терминала. Доставить. Доставка заброшенных или брошенных грузов. Подтвердить, доставка текущего груза. Вернуть утерянный груз, диски с информацией. Ожидаемые лайки. Лайки, серьезно? груз. Почему так долго? Легенды не опаздывают. Нужно было переждать бурю, остался без байка Похоже, тебе крепко досталось К счастью, груз в идеальном состоянии Да, ты заставил нас ждать Но все остальное в идеальном состоянии Так что... Отлично, будем ждать следующую доставку Логично У вас выбора нет Ну, короче, по чуть-чуть Всего повреждено не, ну подождите, у меня первый опыт. Понять можно, думаю. Лайки 100, 186 лайков. Автозапуск включен. Это что имеется в виду? Какой автозапуск? Применение заказа. Не пойму, тут соцсеть какая-то по доставке? Или что? Что за лайки? Я готов Дайте мне тачку Что это за машина такая? Утилизации. Игорь, а ты Игорю. Сайфортер? Ах да, ты же у нас не дотрога. В документах сказано у тебя фобия. Отдел утилизации? Что у вас? Слушай, нам надо ехать по пути объясню. О, давай. Пошли. Я не перечу покататься. Пешком, да пешком. Как уже. Че у меня в, багаж... в багажный отсек сейчас посадят? что в крематории. Давно сердце остановилось? Точное время смерти неизвестно, но я бы сказал часов сорок назад. А как же карантин? Никак. Он покончил с собой. Боже. Повезло, что мы его нашли. Сразу заморозили, но сколько еще до Некроза? И куда его теперь? А, ближайший крематории на севере районе полно тварей а в другой никак не могу времени в обрез но ну, так сожги бедолагу прямо здесь ты представляешь сколько хералия А рядом город а до крематория можно вообще не доехать слушай все получится нам просто нужен кто-то с думом. что задумал и до сих пор не понял Это первая стадия некроза. Надо спешить, иначе тут все разнесет. Ну так что, ты нам поможешь? Ну тогда Бриджис заключает контракт с Сэмом Бортером. Я сам. Просто сам. И Я не вижу тварей. Только чувствую. Ничего, мы подготовились. Бридж Бэби, да? ББ Бэ и ты? Гарантия того, что мы прорвемся. Ты ч, ёпта? Да чего ж поганые ощущения? Ну, это ведь контакт с той стороной. И мне не по себе. <свистит> че погнали? за херня происходит? Ничего, выкачивает жизнь с младенцев? Или это типа. страна мужиков, хотя не баба ж была. Я думаю, мало ли, может он малого вынашивает. Ладно, все, уломанись, моя фантазия. Будем ждать, пока они сами все расскажут. И мир был другим. Америка была страной. Любой мог пойти, куда ему заблагорассудится. И курьеры были не нужны. У нас были дороги, самолеты. Ха, можно было ездить в другие страны. Теперь верится в труп. Как видишь, выход смерти сделал из нас решето все нам тут расхреначил на тех кому посчастливилось выжить смыло темпоральным дождем а потом эти мрази с берега мир живых и мир мертвых перемешались вот тогда люди и попрятались по городам а курьеров вроде тебя вознесли до небес Типа, голова заболела, ты захотел Творью там какие-то, там, Радуга. ой, перед там, перед там это от давления. Такой заказ делаешь, и какой-то курьер Долго ходит по араму, собирает таблеточки, которые когда-то раскидал. природа. срезать через два... природа. Че, опять? Или что это? Происходит. И почему вы это не одеваете? Это на А. А заверки здесь, да, фона. невидимые видимые. Ах, уродов как на ладони. Надо сваливать. Ты что-нибудь видишь? На следы надо смотреть Нет, ничего Моешь чего-то бояться? Они Не в любом чего-то бояться Он нас пушит. Бросил следов я них все равно не вижу. <свист> Даже не то, что люди, а вид камеры спрятался, испугался. <свист> экшн экшн Что у него на спине такое было? Подсветка какая-то что ли? С пропеллером. Это лекарство. А, лекарство, что у меня доставка была. Че у него с лицом? Блин, тут половину необъяснима, а у меня есть много вопросов. Кто на них ответит? Может для начала надо было мне как-то оповестить. Курс дела вести хотя бы минимально. Стволы какие-то есть или что-то. Он сказал, что он подготовлен. Херон стареет. А, он показывает, с какой стороны, когда вертится вот это. А вот эта штука, что шумит, это похрен, да? Вопреки законам физики. Не, штука клевая. Отобрать бы ее. Я думал, то говно у него на лице было, а нет то метка какая-то. Ты молчи, дурак. Помоги! Помоги! А ты разве не спалишь себе? Хераси, это кто такой? Вот это я до сих пор понять не могу, что это. Почему они, ребенок у них в пузе делает? Ну, в этой капсуле. О, Чего вот это за тип был? Я так понимаю, если у него тоже пропиллер этот есть, значит он охотник. он ну, курьер может тоже. Только какого-то высокого уровня. Нужно было горло перерезать и все. Капец. Ч за ребенок? Объясните кто-то. Это, это ствол его между ног или что это? Что это не между ног? боже мой мозг сейчас взорвется просто просто взорвется <с> что происходит Что за херня тут происходит я так понимаю все шрамы у него на спине это все-таки эти дети или у нее просто грязная спина капец киты дельфины акулы да Начало эпическое. Эпическое. Знаю дальше. Падает. Все знаю. Что это? Что за красотка? Моя Лети. Морочки, мои тиметы. Пивком, как минимум, под пивком. Я думаю, тогда будет у меня меньше вопросов. А пока что у меня просто мозг укипает. Как будто какую-то наркоманскую бредню смотрю. Сканировать перемещение. увеличить масштаб, переместить камеру. Стоп, я ничего не пойму, а есть что можно сканировать? Только что ничего из такого не вижу, кроме себя самого. Боже, ну блин, как же это противно смотрится. А где у него был этот ребенок? В горле? Или в животе? опарыши побежали с блин разрабы я не знаю может пытались немного юмора добавить в игру чтобы она сильно такой прям серьезно фантастической не казалась. ну пока что это имеет слов реально нужно пивко под нее Тогда будет весело. Тогда будет не будет От вопросов. Произошел взрыв. Молчу. Он породил жизнь, какой мы ее знаем, а затем еще один взрыв. Хм, Где-то я слышал это. И для нас он станет последним. Ну, прикольно. Все равно прикольно. Тем не менее, что у меня есть очень-очень-очень много вопросов, мне понравилось. Необычно. По крайней мере, я же говорю, когда смотрел стримы от популярных стримеров, это было, во-первых, не первая миссия, во-вторых, ну как? Я видел только, когда они ползали по горам. Потом кто-то дальше прошел, по-моему, или Лего Плей, или еще кто-то. Они уже ездили на каком-то транспорте. Ну, на мотоцкейте там. И на какой-то машине. Сорудили там какую-то дорогу специальную. Я тогда не хотел углубляться в подробности. Я так зайду, 15 минут почекаю и выйду. Ну, я не думал, что настолько все. Прикольно будет. Так, сколько у нас прохождений идет? 55 минут. Сейчас мы будем уже заканчивать, ребят. Уже все, что произойдет, будет в следующей серии. Давайте досмотрим ролик. Узнаем, кто нас пристегнул. Бриджит. Бриджит Джонс, эпизод один. Очнулся. но каково это вернуться обратно разве свой? не телочка была в красном платье я врач ну, кор, может да? его проглючила Изначально. мое имя дэдмен с мертвецами я знаком Никак ты конечно я-то несмотря на мое имя ни разу не умирал А, ты так лучше не делай. Я, конечно, не эксперт, но уверяю тебя, это для твоей же безопасности. Видишь? Так я под арестом. Это не наручники. Это суперустройства, которые всех нас связывают. Нас? А, нас. Ага, Bridges. Борцов за светлое будущее или за выживание называй как угодно. Ага. Где? Сколько времени? Смотри. Попробуй прижать его коже. Вот так. Расслабься. Это просто значит, что тело установило связь с браслетом. Смотри. Он будет держать тебя под круглосуток. Короче, пацаны, это Мибенды ну, нового а поколения. Мибенды 2030 -го года. Какого? Два дня. За это время. Делайте предзаказы. Мы себе На данный момент взять стоит 3 миллиона рублей. жидкостей. Цена будет ты варьироваться. Возвращенец. А это дорого стоит. Ты извращенец, говорит. Что стало с теми ребятами? Их изнасиловал. Центральный узел уничтожила в ходе взрыва. Настоящий геймовер. Теперь это кратер. Уцелел только ты один по понятным причинам. И твой сломанный ББ. Ребенок жив. Объясните мне насчет ребенка. Подлежит ликвидации. Подлежит ликвидации. Он бесполезен. Мы всех потеряли. Не только отдел утилизации, мою команду, штаб, весь Вреденфорд, всех, кто был в центральном узле. Мы с тобой сейчас в столичном узле, или вернее, в новом штабе. Садбери был логичным выбором. Но наш отдел внедрения понес большие потери. Да и за два дня мало что можно успеть сделать. Тут полный раздрай. Костюмчики точно не на него. Директоры команды поддержки тогда были за городом, так что руководство не пострадало. Прости, что не даю тебе передохнуть, но для тебя есть дело Так давай а. к нему приступим Этот отпечаток остался после возвращения? А, а это отметина откуда? От женщины в пещере Ясно У тебя гаптофобия Понятно, почему ты ходишь один Боишься прикосновений? Я постараюсь это учесть, Сэм. К делу. Это срочная доставка. Тебе нужно будет отнести Морфий президенту. какому президенту? Америки нет. Ты говоришь про мэра Центрального узла? Нет, нет, нет, нет, не мэру. Америка жива, Сэм. У президента рак. В терминальной стадии. Состояние критическое, но время есть. Почему я? Послушай. Сделай, как я прошу, и ты сам все поймешь. А ты сам не можешь. Видишь ли, меня здесь нет. Извини. Это лишь херолиграмма. А сейчас э, потекут слезы. Реакция на передачу Хералия. Я на самом деле сейчас в изоляторе, в большом треугольном здании. А, так вот, Морфий. Бриджес заключает контракт на доставку с Сэмом Портером. Да ладно, у вас же там есть Морфий. К чему все это, скажи правду? Правда в том, что последний президент Америки хочет тебя повидать. Неужели ты откажешься? И кто это будет, Трамп? Сидеть там. Че не имя не говорят, это ж не волан Хорошо, буду ждать тебя в изоляторе. Морфий для президента. А эти все на спине. А на ну, принципе тут чуть-чуть. Заказ на доставку. Необходимо доставить в изолятор морфин для немедленного введения президента. Что тут по сохраняшки вообще? Система параметры Войти. Вернуться на начальный экран. Блин, я не знаю. А значок какой должен быть, когда сохранение происходит? Я что-то не увидел. Может чуть дальше значок будет. Кодек. Если на о, наконец-то. Окей так посмотреть карту на браслете изолятор так оно близко я думал тут идти идти это что такое столичный узел я надеюсь прошло сохранение ребят Потому что, я думаю, серия надо заканчивать. Как раз часик — это самое то. Поэтому всем спасибо за просмотр. Спасибо, что оставались со мной, с каналом. Спасибо за лайки заранее, кто поставит. И кто сам ролик посмотрит. Все, ребят, с вами был я, Займан. До новых встреч. Вторая серия будет через... Я, наверное, через день К2. Потому что у меня работа и стримы по пабхлайту. Поэтому всем спасибо, всем пока.